доброе время суток дорогие друзья не другие ну естественно шантажисты я про вас не забываю не про, не про этих не про этих а сегодня будем вести видео а как сделать компьютер пошустрее повеселее чтобы отклик у него был ну как работала хозяина как должен работать как всегда вот не надо покупать какие-то скачивать программы такие красивые разноцветные там матеры и все остальное в принципе все программы остаются а, что на семерке что на десятки все одно и то же просто поменяли интерфейс делали красивые рисунки там всякие там, ну, я не знаю, там, самолетики, там ракеты всякие, чтобы пошустрее, побыстрее, чтобы все сжималось, там разжималось. Это все ложь и а провокация, это просто-напросто сделают вам, чтобы вы э, тратили побольше своего трафика. И заходили к, к ним на сайты, чтобы ну, распаковали, а там а, фигушки на вертолетах проще сказать ну давайте начнем чем быстрее конечно тем лучше а, я еще во-первых по крайней мере чистку не делал но сделал для того чтобы сделать видео да спасибо большое за добрые слова ваши за пожелания что ну, не зря стараюсь конечно ну еще раз спасибо вам начинаем а, простая программа есть вот смотрите вот две-три программы с одним. таких, но ну, они простых до ужаса, то не у портабли. Ну прототипные они. А почему я потом объясню про прототипные? О, ну, как видите, у меня хоть и замусоренный. Ну, я маленького подолбил, считая, сутки. Ну, надо было и у меня система слетела специально ну короче убивал как надо вот на этой программе что может сделать там у меня видео есть если кто подписался там можете видео найти или просто не подписываться просто посмотреть где это видео и как бы может что-то сделать вот это вот почистили можно этим почистить разницы нету Но как видите у меня мусору хватает закрываем открываем не забудьте вот этот файл об регистрации в активности пользователя не вздумайте никогда ее никогда а то у вас система сослетит и все до свидания вот, почистили так смотрим оптимизацию оптимизация это не то что вам пишут там оптимизация там памяти там все остальное но ну, память это тоже конечно но ну, это бред просто напросто а вот это вот, как бы, я потом тоже объясню, но это следующее видео. Ну, сжимаем и смотрим, что у нас здесь творится. Сами понимаете, а, ну, по крайней мере, вот, у меня хоть и компьютер молоденький, еще ему 4 годика, а, DDR4, но, по крайней мере, он что-то уже, ну, видите, тоже ему тяжеловато работать, ну, сами видите, дурдом и все рассказываю почему потому что у каждого человека даже вот до суда доходит бывает вот до суда вот прям это точно пока мы не будем этого делать выходим так Red органайзеров самая простая программа она везде везде прямо она даже без ключей с ключами патчи и просто ну прототипные тоже программы их много. Это простая программа наша советская. Ну, советская, российская. Вырос в России. Так бы. В нашей СССР. Потом в России. Это все остальное. Да, смотрим. Вот, а, у меня 623. Вот здесь вот то же самое. Если вы не знаете, конечно, что вот этот реестр. Не вздумайте лезть, потому что этого смысла нету смотрим реестр, что у нас ага. удаляем это это очень важно очень важно очень важно в реестре чтобы убрать лишнее а, мусор этот весь а, здесь конечно <coughs> половина не уберешь надо вручную ну кто не знает лучше я еще раз грунились нарушите реестр Вся система будет или лагать или брать или еще чуть что-то такое будет вот так вот очищаем я больше чем уверен у вас этого говна валом честно говорю это то что я еще по крайней мере сейчас удалял половина программа они не нужны просто мне ну реально не нужны для работы я чисто ставил для жестких дисков там что компьютеры монтируют там все остальное но чисто для работы для остальное меняю как бы неважно не надо мне это детские шалости детские игры вот эти все набирать программ сколько мне надо вот нажимаем сканировать посмотреть что у нас в настройках еще раз говорю программа изумительная она простая самая если хочет кто-то купить самая дешевая и самая надежная программа которая есть устаревшие смотрим что здесь надо вот это вот старые можете если он давно не чистился нажимаете кнопки на эти полностью все которые есть вот так вот нажимаете вот и все все все брали посмотрели обновление там обновить обновите, конечно сипать качали репок если обновили то ключи слетят но все равно можно конечно не работать и без ключей Начи начинаем сканирование смотрим что у нас получается а, ну кстати я могу сказать он на ну, минут пять может быть может 8 минут ну но ну, тщательно если написал 665, значит 665, может даже что-то побольше. Я вот недавно делал компьютеры, то же самое. Ä, принесли мне домой, там, там пыли было ужасно. Ужасно, ужасно. <coughs> Пылесос надо бы заводить, там все остальное. Но не стал это делать, я дал обратно, и пусть они сами его не хочу. Вот. Потом что а, многие оставляют на С. С. С это только для программ. Не для игр. Он не нужен для игр. Да, я все понимаю. Если у кого-то руки и жопы растут, я буду прямым текстом говорить. Кто-то вам что-то делает, например, да. И если у вас, наверное, килобайт или 500 или сотка или сколько там остается. И все делают один диск на С. Просто один диск. Килобайт. 100. один. Ну, это натуре это руки жопу растут это э, кто-то у водителей водятели а у нас они не чайники я чайниками не люблю называть потому что они любители этому все ну горе мастеры просто сказать на блаты колеси и ходят что-то делают обязательно должно быть С, c и Д. Ну, Е не обязательно там это все делать. Ну зачем ему разбивать на 15 частей, смысл? Если слетит, если сломается, он все равно потеряет, и ничего не делать. Хоть если он заклинит, если он поцарапает, все говорят, ой, его восстановить может, да хрен вы восстановите. Он даже не запустит, компьютер просто сломается, позагорит у вас, да и все, весь хрен, копейки. А то пишут он у вас. Ну, там видео у меня есть внизу, по-моему, там как разблокировать все остальное. Вот. Чисто я делаю по своему опыту. Я не смотрю ни интернет, мне это не надо, что там. Да, вот незнакомые программы есть, я посмотрю, что как-то это раз посмотрю, что-то проверю, как-то поделюсь. И вот это с этой программы Red я уже буквально уже три года с ней занимаюсь, и, ну, я делал видео, что три или 4, уже пять, наверное. Вот. и вот мы почистили. Ну 1 гигабайт это уже у кого-то 15 гигабайт, у кого-то 18 гигабайт. Так а, ну, вот это можно, это вам не понять. Ну, возьмите Dell, если у вас есть, ну скачайте Dell. Но дел обязательно, почему? Потому что он убирает дело Это каждая программа убирает это все, но это как бы пошустрее. Ну видите, проблемы мне появились и в компьютере они, кстати, уже старенькие эти программки, уже лет по 10. им. Но они все, вот ну, видите как, вот так вот исправляем. Кто-то хочет копировать, ну копировать не надо, естественно, смысл этот мусор какой. Если надо восстановить еще раз говорю, вы не восстановите. Но вот эту возьмем программу тоже, ну они же простенькие, да кого там скачивать-то? Сейчас они новые пошли, можно даже он без ключей он скачал все лучше все вот эту скачать она намного проще намного лучше объяснять ну это конечно долго Они самые дорогие конечно ну в интернете можно скачать все так стандартные, вот видите так что здесь у нас так. ну ладно мне это не нужно так ну то все равно так удалили вот эту не надо и смысла нету ее включать ну, если есть у кого включить и также почистить ее. Ну, в принципе, все. Теперь нам осталось только сжимать. Это называется дек фрагментация. Это сжатие жесткого диска. А почему? Потому что чтобы еще раз почистим также. Еще раз говорю, вот этот не вздумайте, никогда галушка стать, сразу все слетит. Никогда его не установить. но ну, это надо будет потом. Это все. Так, оптимизируем. Деформентироваться. Так, ну и поехали. <клышь> ну вот. Смотрим, конечно, это многовато. Ну и он начинает у меня как бы собирать это все в кучу а в кучу почему потому что вот этот который на жестком диске бегу ног он должен всегда идти ровненько не прыгать вот так вот не захлебываться не трещать не пищать я кстати недавно видео сделал чтобы как можно маленько а, жесткий диск чуть-чуть как-то поправить чтобы ну по крайней мере чтобы что-то работать еще раз говорю я с видео если беру новые программы а с Викторией работаю 4,47. Вот как начал с ней работать с этого. И работаю до сих пор. Вот, по крайней мере. Ну, она не чинит, она, ну, по крайней мере делает тесты. Ну, какие-то варианты есть, можно, чтобы шум убрать там, ну, коллекстара, коллекстара не... Он просто помечает где-то, что-то Ну, бывает поменяет, но это такой программы практически еще не существует чтобы поменять есть только не у нас не про нашу честь так вот проще сказать вот ну я пока поставлю на паузу на паузу поставлю временно а потом продолжим ну сами посмотрели сколько времени ну, конечно это врет он все но все равно а ну вот видите уже практически заканчивается ну, блин, довольно много времени прошло. Ну что ж теперь сделать? Ну, работа должна быть что-то оправдывать свое время. Вот. А, по крайней мере, сейчас вы увидите, как он работает. Ну, ну что сделаешь. У меня, конечно, компьютер поновее. Но еще раз говорю, уже 4 годика ему. Ну, DDR4. Там много-много в нем наворотов. Смысла воротов там нет, просто память. Все, здесь закрыто. Что можно еще сделать здесь в данный момент, а, чтобы еще пошустыре работал? Ну, вот эту, я не знаю, у вас есть она или нет, программка вот эта вот. Ну, можно ее, конечно, желательно бы скачивать, но это уже а, другое видео будет об этой лично программе. Там очень много интересного у меня есть. Очень много интересного, что можно с ней сделать. И прям, ну, она такая маленькая, компактная, но, по крайней мере, она прототипная и ничего, по крайней мере, она, ну, не требует ничего. Вот, по крайней мере. Вот. Ну вот. Что он сказал? Требуется анализ. Готов к работе. Очистка. Очищаем. А, ну, все, значит, почистил, все хорошо. Ну, можно что еще сделать? Вот в этой программе погонять диана Вот она, вот. Доктор. но ну, доктор, по-моему, все уже тут летят на него, как мухи на мед, блин. Вот. Здесь можно в инструментах, как я говорил, в, в интернете выпускать не надо. Там у меня она есть. То же самое видео есть, как ей пользоваться. Вот, ну и здесь вот обновление, серфинг, делайте, указать Proxy Furby, и вот такие, ну просто напихайте там буковки какие глубоко. Автообновление, при запуске, применяем, окей, все, закрываем. Здесь что можно сделать, пустых папок сразу, вот, посмотрим, что сканируем еще раз. Это чисто, просто мы, О, смотрите, вау, ужас. Удаляем, не бойтесь. Какая папка установится и что-то ей надо, они сами сделают. Так что это весь мусор. А, сканируем также. Так что что написано, что нельзя, что это все мультика голубая. Каждая программа устраивает свою папку. Давайте еще раз все это все глянем, все проверим. Четко все сделаем. Ну, он не вообще уже интереснее даже становится, очень интересно, хорошо. Так, да, ну клоны, конечно, вы можете, я не знаю, я закачал, да, клоны вы можете сделать, но проблема в том, что у вас будет работать медленнее, чем нужно компьютер будет. Меньше, конечно, мусору будет, ну зачем вам одно и то же, этот матриархат собирать блин вот ну вам честно говоря не нужен ну пусть лучше подольше но ничего у вас не будет так я дозу, Так, соток портативный портативный так так так ну это я убирать конечно не буду не буду мне смысла нет убирать объясню почему ладно мы здесь можете здесь включить что-то где-то это проверку здесь что-то можете автовыключение формы и все остальное но я и так мало пользуюсь но <coughs> кириж доктор вот, я не знаю вот, так чисто поставил чтобы некоторые ошибки как-то убирал вот а, вы, наверное, заметили, что у меня здесь а, программ здесь валом, они все рабочие. Это чисто просто для работы мне надо. Вот. А есть простой яндекс. Вот, вот это простой яндекс у меня. Что то он маленько подтопливает. Вот он, простой Яндекс у меня. Вот. Скажите, почему у каждого Яндекс есть? Вот это портотипный Яндекс идет. Но он сразу не позукается, он брыкается. Редкий раз. Вот. Без имени, без рода, без флага вот как видите он они разные um, яндекс сейчас выходит uh, свою он выпускает полностью свой яндекс uh, будет, по моему скоро хрома как написано уже не будет ни хрома вот эти вот не Firefox, там всякие фейсбуки это приходит придется потом просто эти значки как бы скачивать на яндексе и он выпустил uh, как бы вот этот прототипную программу, а сколько я не пробовал, сейчас я вот тестирую но ну, мне, мне понравилось, почему? Потому что захожу ее в любой YouTube или куда-нибудь, у меня пишут подтвердите ваше местоположение как и каждые пять минут пишут подтвердить и подтвердить по они мне просто а, как бы реально не могут найти просто-напросто нету нигде дешифруется но это очень очень хорошо а база данных у вас компьютеры никто стереть не будет и вас никто не не сворует ничего не возьмет у вас а, по крайней мере здесь если посмотрите да, пароли у вас даже вот паролей здесь нету никаких, даже мусора никакого не будет, вот так что это замечательная программа добавления. Да, сейчас начнем говорить о портативных программах. Как-то лет пять назад Я как-то видео По-моему кролик был Или кто-то что-то видео кто-то выпускал Что якобы портативные программы, это меньше мусора, ну и больше делов. И как-то я недели две назад, что-то меня подтоплил, ну, мне не нравилось. Не, я не люблю, когда плохо работают компьютеры, я в счет компьютеров чистоплотный слишком, блин. Вот. И, ну, смотрите, вот, например, вот здесь у меня вот программ практически нету. Ну, это фотографии делать, это кино смотреть, естественно. Это видео делать, это инсталлеры, это тоже инсталлеры, это касперские, это скриншоты делать, ну, практически все. Ну, это игры, но я в игры не играю. Зачем, он, не знаю, уснулся. Это то же самое удалять. Больше у меня ничего нет. Вот поверьте, вот они. Ну да, Coral еще есть, фотографии там поправлять надо. Но и работают для работы мне нужно. Вот они все программы. Спросите, куда они делись? Могу объяснить. Вот они вот. Аж, в данный момент они. Вот они у меня все программы. Вот они. И все, все, все они рабочие. Ну, давайте на эту хоть нажмем, что ли. Как видите, написано портотипные, портотипные, портотипные, портотипные. Ну, естественно, они запускаются подольше, никак так быстро. И они могут находиться в любом месте. Так же, как и на флешке. Пришли, например, куда-то что-то ли что э, в чужом компьютере пошариться, воткнули свою флешку, например, или жесткий диск у вас переносной есть. Вот они, простые прототипные программы. Вот они. Не надо мусорить. Ничего не надо делать. Вот они программы для чего нужны. Мне для работы, например, фотомонтаж делать. Жесткие диски восстанавливать. Там все остальное, все остальное делать. Мусора нету. Как видели, у меня. На жестком диске ничего нет. Только одна оперативная система, библиотеки и пару-пару программ. Все. И после этого ни игр, ничего нету. Еще раз говорю, что C, D должны быть раздельные. Не надо 50 штук ставить сюда. Сделали папку, обозначили, как оно у вас есть документы, ведюха, все остальное. Если что-то случится с жестким диском, все равно его не восстановить Хоть С, хоть Б, хоть В будет у вас. Ну что ж, в принципе. Все рассказал. Ну, еще пару программ есть, которые надо вам объяснить. Вот про эту вот дис, дис Дисм какой-то, ну я по-английски еще раз говорю, не шарю, но все равно что-то можно. Вот эту программу я уже а, года полтора-два уже работаю. Она очень приятная. Меня она очень сильно даже выручает. Объясню, почему попозже ждите видео. А, не забывайте подписываться. Ну, лайки они в принципе-то не нужны. Но все равно ставьте караницы. Они меня и не просят. Так просто что вы появились и у меня подписались и так мне нужны люди которые смотрят вот мне там есть 100 100 человек 100 сто больше ну чем больше конечно тем лучше ну оставляйте свои комментарии естественно а, хоть в одноклассниках хоть в фейсбуке да и если кто-то хочет посмотреть мои а, фотографии джифы джифы здесь в одноклассниках например они не очень они не идут тем форматом который я делаю вы можете посмотреть о, ко мне на ютубе нет на ютубе нету у меня у меня только видео но и там мы тоже больше ста видео а, больше программ больше видео ну там очень много у меня тоже а, в фейсбуке фейсбук в там формат хороший и там у меня есть группа Корсар, вы заходите туда. Там у меня очень много видео, аудио, а программ. Те, которые я выпускаю. Те, которые GIF делаю, фотошопы. и ну, все остальное. Ну, сами понимаете, у меня очень много людей, которые я фото не фотографирую, а делаю фотошопы. Есть и известные люди. Заходите, посмотрите. Естественно. Ну... Я не буду, конечно, хвастаться, но чем-то, что-то занимаюсь. А, ну ладно, всем пока, до свидания. Удачного плавания вам по ходу ветра и все остальное. Всем пока, до свидания, вас обожаю. Еще раз комментарии делайте. До свидания. Я все для вас делаю. И все бесплатно.